Добрый день всем, кто нас видит в YouTube, на других стрим-каналах, на каналах телевидения. Это дискуссионный клуб университета Казанского федерального университета. Я ведущий заседания этого клуба. Как правило, меня зовут Юрий Алаев. И сегодня у нас тема ну, более чем злободневная и становищаяся злободневнее буквально с каждым днем. Речь пойдет о вакцинации, о грядущей вакцинации против COVID-19 или, как чаще говорят, против коронавируса. Мы многое, я имею в виду, в России сделали для того, чтобы вернуть себе первенство хотя бы в этой области, не только по части полетов, первого человека в космос, но вот эта скорость создания вакцины и комментарии вокруг этого процесса, вокруг ее регистрации, кто говорит предварительный, кто упускает это слово, она создала массу, как бы это помягче выразиться, предположений, массу информационного шума. И э, мы собрались сегодня здесь, я сейчас представлю экспертов в студии, для того, чтобы попытаться, ну, более-менее внятно, насколько это возможно, объяснить ситуацию, объяснить перспективу. Потому что, понятно, старшее поколение с детства знает, что я уколов не боюсь, если надо, уколюсь, но здесь все-таки случай немножко отдельный, если не сказать особый. А, об экспертах. Э, в студии Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог и специалист по иммунопрофилактике да, Министерства здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии извините, Казанской государственной медицинской академии. И Альберт Анатольевич Резванов, профессор, доктор биологических наук, директор научно-клинического центра партизионной и регенеративной медицины и главный научный сотрудник кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Я мог бы применительно к Альберту Анатольевичу еще долго перечислять его звания, их много, в том числе иностранных, но я думаю, этого достаточно, чтобы вы поняли, что перед вами специалист глубоко в теме. Мы ждем еще, должен был быть на программе, я напомню на всякий случай, или скажу, что у нас прямой эфир, должен еще быть Андрей Павлович Киясов, но вот буквально где-то полтора часа назад он позвонил, сказал, что министр здравоохранения Мурашку устраивает видеоконференцию с ректором медицинских вузов и со специалист, рядом специалистов, которые имеют отношение как раз к вакцинации, к борьбе с ковид и так далее. Я надеюсь, что он все-таки, пусть с небольшим опозданием, но появится в этой студии, может быть, что-то нам расскажет новое, о чем беседовал с ними министр здравоохранения Российской Федерации, какие, как принято говорить, установки последовали или пожелания. Ну, пока два слова о предыстории, хотя все, наверное, ее знают, эту предысторию, понятно. Первая. Россия, как я уже сказал, первую в мире объявила о том, что у нас создана вакцина против COVID-19. Более того, уже вот в Москве вчера пошли сообщения, поступили в гражданский оборот первые партии этой вакцины. И на следующей неделе начинается вакцинация учителей и медиков, двух социальных групп, которые непосредственно и в большей степени, чем многие другие, вовлечены в такие межличностные контакты, в каком-то смысле группы риска. И вот сама скорость, сама скорость немножко обескураживает многих, потому что пройдет там 2-3 недели, и это все дойдет до нас, и нам тоже предложат сделать укольчик для того, чтобы иметь, по крайней мере, меньшие шансы заразиться. Вопрос к вам, уважаемые эксперты, вы сейчас выберете, кто начнет, да, то, что вызывает больше недоумения, скажем так, в среде широкой общественности, ну, и отчасти специалистов. Чем обусловлена и чем можно объяснить вот скорость создания российской вакцины против COVID-19? Я так ну, понимаю, вы это? Давайте я. я начну. Здесь целый ряд факторов. Во-первых, вот конкретно применительно к вакцине центра Гамалея, спутник, uh -huh. вакцина создана на основе принципиально новой платформы. До этого такие платформы для вакцин широко не использовались. Ну, так называемые генной инженерии, ДНК-технологии. Для этой платформы достаточно расшифровать геном самого возбудителя, а он был расшифрован еще в конце прошлого года, в конце 2019 года, отсюда и название COVID-19, от угу. точки, скажем так, идентификации этого возбудителя и заболевания. Ну так вот, с помощью генной инженерии можно создать вакцину буквально за один месяц. Так же, как с компьютерным кодом, можно сделать нарезку текста компьютерного кода, в данном случае генетического кода, на специальных синтезаторах э, синтезировать молекулы ДНК с помощью генной инженерии, как ножницами и нитками, сшить это в определенную конструкцию э, искусственную. И эта конструкция, в общем-то, и является вакциной. Э, потому что не нужно нарабатывать вакцину вне организма человека, имеется в виду, не нужно получать вирусы или белки э, и доставлять их в организм в готовом виде. Достаточно ввести в организм генетическую инструкцию. Так же, как в компьютер вставить флешку. Наш, наши клетки, они как компьютеры, работают на генетическом жестком диске. Вставляем генетическую флешку, клетка считывает информацию и сама по этим инструкциям начинает синтезировать запрограммированные белки, в данном случае вирусные белки. И организм узнает эти белки как чужеродные и начинает вырабатывать иммунитет, иммунный ответ против этих вирусных белков. То есть мы даем не готовую вакцину, а даем инструкцию для организма, как эту вакцину произвести. Ну так вот, вот этот вот технологический процесс, что вакцину можно создать буквально за месяц, mm -hmm. это сразу же э, ускоряет на многие месяцы и даже годы э, сам процесс создания вакцины. То есть это вот первый фактор, как ускорить разработку вакцины. Mm -hmm. а второй фактор, э, ну это же, конечно... Э, административно-политический ресурс. Понятно, что если нельзя, но очень хочется, то можно. Также и здесь. Но я хочу сразу сказать, что это не ноу-хау России. Во всем мире этот подход применим. В той же Америке в случае угрозы для общественного здравоохранения прописан протокол, как отменяется одним нажатием кнопки все вот эти вот этапы. Процедур, да. И также ускоренно можно все это дело... Регистрировать и применять, Ильич, все, вы объяснили механизм, да, все это достаточно популярно ножницы, клей, флешка вставляется, вырабатываются белки, к ним вырабатываются антитела. Одно только уточнение: вот эту расшифровали геном вот этого вируса, да, только в России. Нет ведь? Он ни для кого в мире не является секретом. Почему мы-то вдруг опередили? У них что, у США, у Швейцарии там, и так далее? Нет этих условных ножниц и клей для того, чтобы сделать то же самое? Все есть. И э, не секрет, что несколько перспективных, то есть вот, лидеров гонки по созданию вакцины основаны на абсолютно таких же технологиях тоже аденовирус в качестве вектора, то есть uh -huh. доставщика в организм генетического материала, и, и тот же фрагмент генетического кода коронавируса, как инструкция для синтеза вирусных белков. Абсолютно такие же технологии. Есть вариации этой же технологии. То есть стартовая точка была одна и та же. И стартовой точкой был геном, который расшифровали китайцы у себя. Но а, с тех пор уже все страны... А, расшифровали геномы вирусов, которые циркулируют и на их территории. В принципе, разница минимальная, и вакцина, созданная против даже вот китайского, скажем так, варианта генетического, все эксперты практически в один голос заявляют, что она будет эффективна против любых штаммов этого коронавируса, которые могут возникнуть в ближайший год. А они могут возникнуть? Да? Ну, всегда есть вирусы, как и любые другие организмы, Мутируют, то есть в них накапливаются мутации. У вирусов, правда, это происходит быстрее, чем у человека, например, иначе мы бы <сcoff>, мутировали <сcoff> ну, <сcoff> с да. очень большой скоростью. Не хочется об этом думать. Да. Но, как бы то ни было, эта скорость недостаточно высокая для того, чтобы обесценить вакцины, которые сейчас разрабатываются. Хорошо, у нас в зале присутствует два журналиста, которые занимались отчасти этой темой. Рустем, пожалуйста, вопрос. Только назовись, в качестве, пожалуйста. Рустам Вафин, я сегодня в качестве человека, который будет встречать за чат, и у нас есть вопросы в прямом эфире. А уже пошли? Да, прошли вопросы. Я хочу задать. Почему остальные страны не подтвердили, что Россия создала вакцину? То есть условно говоря, почему так скептически, такая реакция скептическая была за рубежом на нашу новость, на наш новый спутник? Тоже комбинация. Сейчас одну минуточку, прежде чем ответить на этот вопрос, да, еще раз я его артикулирую: да, почему западные страны не подтвердили, да, что в России создана вакцина. По предыдущему вопросу: вот почему у нас быстрее, что ножницы, клей, флешки везде одинаковые. Все знают структуру да, этого гена. Вы можете что-то добавить по этому поводу? Или... Ну, здесь опять-таки необходимо отметить, что на сегодняшний момент вакцины являются одним из доказанных методов профилактики инфекционных ну, это понятно, заболеваний. Да. То есть история вакцинации нас насчитывает порядка около 200 лет. То есть начали мы с натуральной оспы. То есть это всем известный исторический момент. Угу. И, кстати, с помощью вакцинации мы ее и ликвидировали. Угу. Поэтому есть все перспективы для ликвидации любых инфекционных заболеваний с помощью вакцины. Грипп, извините, сколько лет мы вакцинируем? Опять-таки, есть перспективы. Поэтому, угу. безусловно, то, что коллега говорил, что вирус мутирует, поэтому это создает определенные сложности, в том числе против гриппа. Мы вынуждены вакцинировать практически каждый год с учетом да? тех да. вирусов, которые есть. И вот, опять-таки, пользуясь моментом, вакцинация у нас в Российской Федерации, в Республике Татарстан началась буквально позавчера. То есть вчера мы получили вакцину против гриппа детскую, Поэтому мы активно начали процесс Вот это вакцинации. я хотел бы, чтобы наши зрители-слушатели поняли правильно. Вакцинация в Республике Татарстан началась против гриппа. гриппа. Да. То есть нас осенью ждет очередная волна да? гриппа, на которую еще может наложиться вторая волна Коронавирус вот в этом-то да? вот этот момент, он вызывает определенную озабоченность. Да, о мы том, к нему, что мы вот со вернее. совместное течение гриппа и коронавирусной инфекции нового типа ну, может привести, ну, так скажем, к непредсказуемым последствиям. Слушайте, я сейчас выскажу абсолютно дилетантскую, конечно, обывательскую точку зрения. Вот у меня внутреннее ощущение, что вот этой осенью, да, вот эта вот гриппозная волна, она будет гораздо более мягкой, чем во все предыдущие годы. Знаете, на чем оно основывается, это дилетантское ощущение? Руки начали мыть люди, да? напуганные ковидом, стали активно. Вы помните, какие скачки были? Да? Сначала необъяснимый скачок, продаж туалетной бумаги. Этот феномен, по-моему, до сих пор не объяснен. А потом следующая волна. Туалетное мыло, спреи, все подскочило. И, кстати сказать, мы обнаружили с удивлением, что просвещенный Запад, Европа очень мало использовал, пока жареный петух COVID-19 не клюнул, очень мало использовал моющих твичет, А сейчас люди в отчасти напуганы, в отчасти ну, перепугавшись. При, пришли в себя и пришли к выводу, что да, элементарные гигиенические процедуры надо соблюдать, тогда риск будет поменьше. Безусловно, вот именно не специфическое, все, что вы говорили, это не специфическая профилактика. Угу. Она реально внесла свой вклад в снижение всей инфекционной заболеваемости. Да? То есть у нас уменьшилось количество острых кишечных инфекций, мытье рук. Значительно, порядка около 20% снизилась заболеваемость такими детскими инфекциями, как ветряная оспа. То есть это ношение масок, это социальное дистанцирование. то есть Поэтому эти меры, то есть нельзя сказать, что они не принесли никакого результата. Они реально не только в отношении профилактики коронавирусной инфекции, но и в отношении любых инфекционных заболеваний. То есть соблюдение мер личной гигиены, то есть оно, ну, одно из таких направлений, которые влияют на любую инфекционное заболевание. Требует... Есть еще один фактор. Да. Сейчас, если у человека появляются симптомы, он, в общем-то, сразу же изолируется. Mm -hmm. И люди вокруг него, там, сразу «иди домой, иди на работу». Mm -hmm. И это тоже огромный фактор, снижающий распространение. Во время вот... испанки изоляция была пожестче, да? Там иногда сжигали. людей. Да. Люди... Людей, которые казались сильно инфицированными. Спасибо за уточнение. Вернемся к вопросу, который последовал в чате на прямой линии. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то возникают вопросы, задавайте. Здесь они модерируются, и мы постараемся их переправить нашим экспертам. Еще раз, пожалуйста. Почему западные страны? Да, да? Это вопрос от э, нашего участника, мистера Свен Гит. Под ником, а почему остальные страны не подтвердили, что Россия создала вакцину? Ну, очень скептически видите. Ну понятно, да. Смысл вопроса понятен, Альберт Антонович, можно. Ну, во-первых, пока нечего подтверждать. Наша вакцина существует в режиме, ну, по сути своей, ноу-хау. Закрытый режим, информация техническая не распространяется. И это одна из критик российской вакцины, что она. Результаты не выложены в открытый доступ. Но здесь я тоже хочу сказать, что практика не уникальна для России. Вакцины – это коммерческие продукты, и mm -hmm. очень часто эти результаты в полной мере не публикуются. И более того, хочу сказать, что, к сожалению, очень много опубликованных данных оказывается невоспроизводимы по тем или иным причинам. То есть... А вот так вот, например, американская там фармкомпания одна из крупнейших взяла 100 прорывных статей, посадила своих профессиональных ученых на воспроизведение, и около 80 публикаций таких вот прорывных они не смогли воспроизвести. Ну, то есть это напоминает период вот, становления ядерных технологий, да? когда вроде бы статьи в солидных журналах публикуются, начинаешь смотреть, а там какого-то звена нет. Оно сознательно опускается для того, чтобы не могли со... вас... Иногда там комбинация факторов. опять, да? всегда, всегда это сложный вопрос. Иногда действительно сознательно э, не упоминаются тонкие технические детали. Ну, даже вспомните, вот Гарри Поттер, помните, они как готовили зелье? Mm -hmm. uh, все написано в книжке, но если ты не знаешь вот эти вот подписи на полях, ты mm -hmm. просто не воспроизведешь это зелье. Также и с многими биомедицинскими ну, понятно. технологиями. Ну, это добавлю, тоже так же, как обычные кулинарные рецепты. Да, то есть вроде бы да. написано, вот это мне близко. То есть да. просто я помню, как Гарри Поттер для нас, то не близко и Любой тот же самый торт. То есть я просто вот, ну, по себе помогал маме печь бисквит. То есть мы делали полностью по рецепту, ага. но оказывается технология, там взбитые белки и взбитые желтки, так уж в подробности. Ну, понятно. А в какой последовательности они добавляются, это нигде не прописано, а это имеет важное звено. Поэтому, но любая хозяйка это не говорит. Короче Секрет. говоря... Мы отвечаем нашим э, злопыхателям, нашим заблуждающимся, в том числе критикам. Э, э, вы не можете признать нашу вакцину по одной простой причине. Пока нечего признавать. Мы ничего не обнародовали. Да? Мы не обнародовали данных. В этом фокус. Это один из... Э, э. Да, да. Но э, насколько я... Понимаю, то, что вот я успел почитать, не признает ведь э, от, даже не вакцины, не признают, отказываются признавать наши здесь приоритеты, наши достижения, ссылаясь на то, что Россия, ну или специальные ведомства, которые этим занимаются, проигнорировала традиционные протоколы. Да? Нет э, третьей стадии клинических испытаний, а уже объявлена регистрация, непонятно, по какой выборке шла вторая стадия, называют вообще какие-то смехотворные э, там цифры, да, 47 человек приняли участие в испытаниях, там, там 60 человек, 20, вот где-то вот такие вот цифры фигурируют. Это ведь очень серьезный упрек, да? И этот упрек может, на самом деле, если за ним что-то стоит реальное, укнуться нам с вами. Вот меня уколют, а, а оказывается, в достаточной степени эта вакцина не прошла испытания. Непонятно, какие побочные эффекты, непонятно, как долго она будет действовать, как долго будет храниться иммунитет. Вообще... Коллеги, конечно, я относительный ваш коллега, да, вы специалист в области здравоохранения, медицины, биологии, а я журналист. Но, тем не менее, я позволил себе так обратиться, у меня-то складывается впечатление, я довольно много читаю, что вокруг вот, COVID-19 конкретно до сих пор никакой ясности, в том числе в головах научных светил нет. Мы постоянно видим противоречащие друг другу какие-то выкладки, интервью, бла-бла-бла. Недавно у меня как обухом по голове, да, как раньше говорили, вдруг я читаю в какой-то статье, что вот этот пресловутый коллективный иммунитет, на который уповали некоторые страны, Швеция, Белоруссия, наши ребята, там, я не буду говорить про Туркменистан, там отдельная песня, но тем не менее, да, вот они пошли по такому пути. С этого начинал Джонсон в Англии, но потом под давлением общественного мнения, значит, сломался, они стали вводить карантинные ограничения. Так где, вот здесь-то, в этом-то как нам разобраться, нам обычным людям, вот. Потому что, я еще раз повторю, это все вот касается, понятно же чего, да, вот начнется вакцинация, мы а, и огромное количество противоречий друг другу информации, и, соответственно, очень большой уровень даже растущий недоверия. Пожалуйста, можете прокомментировать? Михаил Владимирович. Ну, опять-таки, здесь еще раз скажу то, что уже говорил. То есть, вакцинация в классическом понимании, она реально влияет на снижение заболеваемости. Это Опять-таки, на первом этапе изобретения любых практически вакцин вот такой вот пристальное внимание был всегда любая вакцина когда изобретается в том числе и когда эдвард дженнер впервые изобрел вакцину против не, не, не, не, не. речь идет То же о соблюдении и процедур почему Процед... в... извините я просто угу. поясню почему в предыдущих случаях вот к вид это 19 был к вид 9 был к там какой-то еще там на да? И там тоже против так называемого там, обычного гриппа, да, пандемии, которая случается, он ведь тоже мутирует, да, и каждый раз какие-то, и вакцины каждый раз модифицируются, и проходят определенные стадии испытаний. И эти стадии четко регламентированы, да, это общепризнанно, как принято говорить, в мировой практике. Почему, ведь когда нас упрекают, что, ребята, а вы вот этого элементарно же не сделали, не прошли, это же очень серьезный упрек. Вот в этом вопрос, почему мы, куда мы, после 15 января, когда Путин выступил с посланием, и люди стали понимать, что сейчас мы куда-то заспешили со страшной силой, да, конституцию менять и так далее. Это второй такой, с моей точки зрения, импульс, когда очень большая спешка. Может быть проблема в том, позволь я себе предположить, что мы далеко не так э, окончательно победили коронавирус и спешим, потому что вторая волна может накрыть нас покруче, чем первая? Опять-таки, вторая волна, первая волна, то есть это ну, определенные уловки. То есть коронавирус к нам пришел. Ну, Он никуда не исчез. Так. Понятно, что заболеваемость, она снизилась. То есть мы даже по... Тем, по тем данным, по мониторингу, количество заболевших оно снижается. Так. По тем ограничительным мероприятиям они тоже постепенно уменьшаются. Поэтому угу. как бы здесь заболеваемость она идет на спад. Угу. Но опять-таки, с учетом сезонного подъема гриппа, РВИ, который у нас традиционно, и с учетом особенностей клинической картины коронавирусной инфекции, это практически тот же самый грипп. То есть ну, ну, да. на лабораторном уровне это можно отличить, что это вот COVID-19, это грипп. Поэтому вот это может рассматриваться как подъем заболеваемости. Ну или вот вторая волна. Вчера буквально министр здравоохранения Российской Федерации господин Мурашко сообщил, ничтоже сумнявшийся, что в настоящее время на территории страны в больницах находится на излечении, э, ну так округленно, 80 тысяч а людей с диагнозом... Вот, COVID-19. Естественно, мы же живем в, ми в, ми в мире технологий, в открытом мире. Естественно, тут же нашлись люди, которые посмотрели статистику и говорят, так минуточку. У нас 4 месяца назад была та же самая цифра озвучена, 80 тысяч. Так мы победили или не победили? Как это? На пике... Мы показывали статистику 80 тысяч на излечении находится с, этим, с диагнозом COVID-19. Теперь мы говорим, мы все победили, и вдруг министр здравоохранения сообщает, что у нас ровно столько же, сколько 4 месяца назад было столько и лежит. Вот. Это, это к вопросу о том, что очень много противоречивой информации. Очень трудно понять, что к чему. Но я все-таки вернусь, Александр Анатольевич, вот, э, к процедурам. В чем, в, чем, в чем заковык, в чем проблема? Почему мы, мы потом чуть попозже поговорим о фар, об интересах фармкомпании. тут э, Собака порыта, как сейчас принято выражаться. Но прежде чем к этой теме перейти, э, почему мы даем такие козыри да, нашим оппонентам? Ну, вот, ну как ответить на такой упрек, что, ребята, вы не соблюли процедуры, протоколы? Безусловно, безопасность, она стоит во главе угла в медицине. И правило «не навреди», оно применимо всегда. А другое дело, что у всех стран есть свои правила, которые все страны соблюдают. Просто в чужой монастырь со своим уставом а, не идут. То есть нет такого единого глобального протокола? Нет, нет. нет такого протокола вот единого важно. нет. У каждой страны есть свои требования к регистрации. Mm -hmm. У России есть свои требования. Я не говорю, что они были нарушены. Просто, понимаете, есть э, способы ускорить. Просто потому, что иногда бумага лежит там месяц. Ну, просто потому, к что она лежит. Да, да. А вот если позвонить и сказать, слушай, рассмотри ее в тот же день, э, оказывается, можно и в тот же день рассмотреть. Можно и через месяц рассмотреть. Можно потерять документы. Просто если бы все работали как при коммунизме, все бы было само по себе Гораздо быстрее. Маленькая ремарка о коммунизме или о развитом социализме, как его называли, вот, из другой сферы. Мало кто знает, КАМАЗ, да, вот эта вот знаменитая стройка такая всесоюзная, его ведь начали строить, когда не был проект утвержденного. Просто вот так да, же, вот там от да, Брежнева да. позвонили, сказали, ребята, все, сроки. И начали КСКЧ, РИС, еще ничего не было, тех документаций только было. Ничего построили. И в данном ситуации я не скажу, что наши разработчики вырвались далеко вперед в целом по разработке вакцин. И регистрация ведь все-таки получена временная. Да, Она да. как раз получена регистрация на проведение третьей фазы клинических исследований. Просто наше э, правительство очень грамотно разыграло э, эту карту и получило политические дивиденды. Хотя по сути своей э, процедуры регистрации – не была нарушена в нашей стране. Вот сейчас как раз и а, Минздрав приступит к третьей фазе клинических исследований на большом количестве добровольцев. И а, все не устают повторять, что вакцинация будет а, сугубо добровольной. Угу. И а, бесплатной, что важно. Ну, а, бесплатный для потребителя, для пациента. Ну да, да, да. Но кто-то всегда, ну, кто всегда платит. Это понятно, да. и, и здесь а, тоже можно... Сказать, вот, вспоминая по аналогии спутник, вот, освоение космоса, полет Юрия Гагарина, ведь на тот момент были скажем так, международные правила, по которым космический полет считался полноценным, если космонавт взлетал и приземлялся в космическом корабле. А Юрий Гагарин при приземлении был катапультирован и приземлился отдельно. И некоторые страны также пытались качать угу, права как угу, говорится угу. что нет это не считается вот он должен был приземлиться но понимаете после драки кулаками не машут и победители не судят также и здесь наше государство да чуть-чуть э, пошло впереди побежала впереди паровоза объявив о том что зарегистрировано хотя это временная регистрация но опять главное кто Первый заявится. А потом все, кто критикует, всегда можно сказать, вы просто завидуете. Очень хорошо, Альберт, да? Вопрос из зала, как принято говорить. Есть э, ощущение... так. Аппаратный работает микрофон? Раз, раз. Есть такое ощущение, как со стороны среднестатистического российского обывателя. Уважаемый Альберт Анатольевич, вот мне... Как обычному человеку кажется глубоко подозрительным, что до сих пор не раскрыто широкой публике. Ведь правильно сказали, что до сих пор даже точного числа, кто первой и второй стадии клинических испытаний не обозначено, 57 говорят, другие говорят там 40, 3, другую цифру называют. Но страшит какая-то агрессивная, совершенно вот. Как мивоежоры проталкивают, а нам проталкивают вот эту сейчас вакцину. Какая-то мифическая дочь Путина появилась. Почему мифическая? Ну, имя, фамилия Помню. не названное. Нет, он в интерьере России 24 конкретизировал. Та, которая занимается у садовничего вот этими вот проблемами. Ну, опять-таки это туманный намек, потому что когда вы говорите та, которая занималась, начинается опять туман. Дочь она Путина, это дочь Шредингера, то есть, то ли она дочь Путина, то ли нет. Окей. Okay. И вот нам начинает вот это все пропихивать с помощью вот этой вот пропаганды, с помощью, институт Гамалей так и не раскрыл, что у него там было. Вот я абсолютно согласен, эта пандемия, в общем-то, показала, насколько мир стал глобализирован, и в первую очередь с точки зрения IT, с точки зрения потоков информации с точки зрения представления в СМИ. Ведь это же не первая пандемия. До этого как-то переживали пандемии с гораздо большими Абсолютно. последствиями. Вот буквально там менее чем 10 лет тому назад, забыл точную дату, была пандемия свиного гриппа, то есть это была официально объявленная пандемия, и умерло, по-моему, порядка 500 миллионов людей в мире. Там То есть, летальность вообще ужасающая Гораздо был. больше, чем да. пока от коронавируса, к счастью. Однако, я не думаю, что вы помните, что вот такая вот напряженность, истерия, даже можно сказать, царила в обществе. Мир меняется, и вот способы представления информации, способы, как быстро эта информация распространяется – полностью меняет наше представление о том, что происходит. И вы правы, так как информация начинает генерироваться с огромной скоростью, многие ее генерируют намеренно, скажем так, непродоподобный, просто чтобы получить временный там, хайп или какой-то политический дивиденд, или даже вполне реальный коммерческий дивиденд со своих подписчиков в соцсетях. и Цивилизация столкнулась перед этой дилеммой. Как с информационными потоками справляться? Та же Америка со своими выборами тоже показала, насколько общество э, уязвимо к новым информационным технологиям и к новым способам социальной инженерии. Да. да. А, но я бы тут сказал, Альберт, это, конечно, не дело вроде бы ведущего, но я просто не удержусь. Два слова буквально в защиту того, что ты называешь пропагандой. Мы, мне кажется, мы должны, помимо всего прочего, ну, Альберто Анатольевич вот сейчас об этом вскользь упомянул, мы же должны понимать, что на кону стоят теперь уже не только престиж. Мы заявились, да, мы первые. И название я аплодирую людям, маркетологам, которые делали название «Спутник» и «Латинское как хочешь понимать. То ли это пять, то ли это Викторий, победа. Да? Вот, вот наш новый спутник, вот мы как забахали. Но помимо соображений престижа, за этим мы же ну, мы взрослые люди, мы же понимаем, что стоят очень большие деньги. Сейчас вот нам говорят, там Пакистан готов, там Индия готова, там Венесуэла далекая во главе с Мадуро заявила, я готов. Мадуро сказал предоставить добровольцев сколько хотите, хоть сто тысяч, колите нас. Мы сильные, мы крепкие, мы коки нюхнем и все будет хорошо. Об этом речь идет. И сейчас я хотел бы вот как раз уважаемых экспертов попросить прокомментировать ситуацию с этой стороны, под этим углом зрения. Когда нас упрекают, вот там, процедуры не соблюдены, вот то не соблюдены, вот это не соблюдено. Да, ну, мы понимаем, что, помимо прочего, за этим стоят интересы других государств и транснациональных компаний довольно больших. Вы могли бы вот как-то дать небольшую характеристику, что вообще с этой гонкой происходит в мире? Кто там? Монсанто, да? Монсанто немножко другим да, занимается. Чуть-чуть, да. да, я первое что пришло на ум. Там. Или там Пфайзер. Там. Кто? Кто? вот там США. Там. Трамп, э, по-моему, пару месяцев назад пошла информация, совершенно по-советски хотел ускорить там, у себя защиту населения, сделали непристойное предложение к германскому концерну, хотели, по, да, насколько я понимаю, на корню его купить mm -hmm. и, и забыть об исследованиях. Еще раз, о картинке, вот, соперники, кто, кто, кто рядом, кто наступает, у кого какие перспективы, и что с вашей точки зрения стоит на кону, что это, мы вот начали поставлять там в страны Юго-Восточной Азии, или начнем, да, мы рассчитываем на это, это что потом будет, это Минздрав будет побогаче, или что, куда, и сколько, какой порядок цифр, вот, у кого-то из вас есть такие расчеты, прикидки, 40 миллиардов, 2 миллиарда, 35. 30 тысяч. Ну Рынок вакцин э, против коронавируса оценивается в несколько миллиардов долларов. Ежегодно. А, ну да, пока Ежегодно. не закончится пандемия. Пока, пока а с учетом того, что некоторые эксперты говорят, что это вообще может стать сезонным, так же как и грипп, то это может быть вполне так, хорошая долгосрочная инвестиция. А, сейчас действительно буквально там несколько компаний, э, ну всех их уж называть не буду, но основная проблема тут даже не в разработке, а в производстве. Их производственные мощности, в общем-то, весьма и весьма ограничены. Даже крупнейшие компании, типа Pfizer заявляют, uh -huh. что э, они смогут производить, например, 100 миллионов э, доз в год. Так. Казалось бы, 100 миллионов это очень много. Но если сравнить это с населением Америки, там больше 300 миллионов, 350, то этого даже не хватит да, да. на Америку, не говоря уже о Европе и остальном мире. Наш Гамалея тоже заявляет по производственной мощности в несколько миллионов доз в год. Говорить о том, что вакцины в ближайшее время хватит всем, вообще не приходится. Будет острейший дефицит, и здесь, скажем так... Финансовую сторону я вообще даже не могу комментировать. Во-первых, потому что в отличие от безопасности, деньги любят тишину, и никто о них говорить вот так вот не будет. А mm -hmm. во-вторых, известные производственные мощности абсолютно неадекватны, чтобы обеспечить человечество или даже хотя бы Америку, Европу, Россию, Азию достаточным количеством вакцины. И возвращаясь еще раз к вопросу о... Э, истерии в обществе ведь еще несколько лет тому назад сделали бы все втихаря да сказали вот вакцина выстраивайтесь в очередь э, счастливчики получат и все бы еще выстроились в очередь сейчас общество становится более открытым начинает вот обсуждать вот такие вещи и вдруг оказалось что э, то открытое общество информационное ради... за которое мы радеем оказывается там столько демонов mm -hmm. начинают вылезать из этой открытости и многие начинают задумываться о том что а вообще хорошо ли это иметь такую открытость информации потому что не имея э, инфо реальной информации э, и не веря официальной информации э, начинаются такие брожения в умах э, которые могут привести к самым неожиданным последствиям социальным да, совершенно верно. Мы к ображению немножко вернемся. У меня пару микробов в запасе есть для того, чтобы закваска состоялась. Дмитрий Владимирович, вы можете уточнить вот одно обстоятельство? Второй раз за сегодняшнюю беседу я становлюсь в тупик. Первый раз небольшой ступор у меня возник, когда мне сказали, что мы все расшифровали, и поэтому мы впереди. А, ну и другие также расшифровали, но они не впереди. Сейчас вот тоже. Значит, Дмитрий Андреевич говорит, что... И я согласен, да, я вот подумал, это логично, что ну, нет, нет таких мощностей, да, вот чтобы бабах и обеспечить этой вакциной. Но я по ходу вашего ответа сижу и думаю, думаю, сейчас я вот главного эпидемиолога Минздрава спрошу отдельно. Так. А нельзя перебросить мощности, которые задействованы сейчас на производство других вакцин, перепрофилировать? От того же гриппозной -то пандемии мы как-то каждый год вроде бы всех удовлетворяем. Что случилось? -то? Почему? Куда делись мощности? Перепрофилируйте? Как с вашей Нет, точки зрения? в любом случае, как бы мощности можно перепрофилировать. Такое возможно. Но, опять-таки, есть определенные технологии изготовления вакцины. То есть, ну, допустим, у нас же есть несколько заводов, которые ну, расположены по различным ну, регионам Российской Федерации. Но а, они, допустим, работают только на производство определенной вакцины. Угу. И поэтому в кратчайшее время перепрофилировать на другую – это возможно, это возможно. Но опять-таки вызывает определенные сложности. То есть, сложности самая... По срокам, по затратам, по, по технологиям по Что, срокам, сложности? по затратам и по технологиям. То три. есть генноинженерная ва вакцина это одна технология приготовления, угу. живые вакцины это другая. А, ну Гриппозные да, да, да. это они на, с использованием куриных яиц делаются. Поэтому здесь есть, есть некоторые вы отличия. сказали, как я теперь боюсь, если много людей нас слушает, как бы не подскочили цены на куриные яйца, как в свое время на имбирь. Да? А это есть. Есть потому, на, что, на, есть, на есть, потому что, опять-таки, в плане вот, которую компания началась, и грибозная, некоторые вот, говорят, вот, мы не хотим нашу отечественную, хотим зарубежную вакцину. Зарубежная вакцина производится ну, практически по такой же аналогии с использованием куриных яиц. Но зарубежная компания не могут удовлетворить весь спрос. В прошлые годы была ситуация, когда в результате какой-то технической ошибки все куриные яйца, которые были закуплены на производство гриппозной вакцины, ну, пришли в негодность и протохли, но здесь компания-производитель иностранная, она не уточняет, что было. Невозможно было изготовить. Так. И поэтому определенная вакцина против гриппа зарубежная, она не была поставлена на рынке по причине, невозможно за короткий ну, промежуток да, да. это сделать. В плане инактивированной полимелитной вакцины тоже очень интересно, что когда мы в 2016 году перешли на первую прививку только инактивированной вакциной, а у нас не было нашей отечественной инактивированной, инактивированной вакцины. Это что, Инактивированная, предварительно полимелитная вакцина, которая вирус он убит, ну по-другому а, инактивирован. Понял. То есть мы перешли э, и с использованием зарубежных вакцин а через определенный промежуток времени зарубежные страны прекратили поставку инактивированной полимелитной вакцины. С каким умыслом, ну? Не могу точно сказать, вот мы... опять-таки, ссылайся на производственной мощности. Весь мир перешел, мы О не можем вас идёт, да, да? удовлетворить. Поэтому встал выбор: что же делать. <свес> Поэтому, когда мы говорим об э, отечественном производстве <свес> вакцины, то есть это большой плюс. Мы становимся ну, практически независимы. А это одно из <свес> <свес> особенностей, я вспомнил, как в 1958 году Советский Союз спасал Японию, да, полиэмилитные вакцины. У нас были мощности, были силы, были технологии, и японцы молились, не одно поколение, что Советский Союз спас их от, от эпидемии полиэмилита, детское, страшное количество, ну, что <серкнул> я да, вам да, рассказываю, да, это да, знаете да, да. лучше меня. Сейчас мы говорим, да, вот куриные яйца протухли у наших западных конкурентов, и что-то тяжело стал, да, с поставками. А Мир было... меняется, вот я подтверждаю таким образом тезис. И есть еще один важный момент. Не ковидом единым жив человек. Это И правда. Болен, вернее, даже человек. Дело в том, что другие у гриппа ничем не меньше смертность, чем у ковида. Там тоже побольше, 1% каких -то плюс момент. 1% да. смертность. То есть грипп, многие думают, что грипп это вот насморк, которым болеют. На самом деле, есть вот ОРВИ, острые респираторные вирусные инфекции, это целый спектр. целый спектр вирусов, которые это могут вызывать. И обычная простуда это не грипп. А вот если вот ты заболел гриппом, у тебя также один из ста шансов э, умереть. А также э, там пару десятков процентов шансов, что у тебя будут осложнения, которые потребуют такой же реабилитации, как после инфекции COVID-19. Нет, ну COVID-19, это же, извините, я упрощаю, конечно, да, но это же тоже разновидность гриппа. Ну, по биологически счёт. это, конечно, совершенно другой вирус, но по сути своей это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Вот вопрос, который... Что, да, есть? меня свой вопрос. Да. А, даже, наверное, два Первый вопрос такой, когда мы вы говорили о том, что, об этом много говорили, о том, что большой балл информации был связан с COVID-19, и мне попалась на глаза заметка, статья одного интервью с одним вирусологом из России, но он живет в Америке, то есть уже из советских времен человек. Я сейчас не вспомню фамилию, но там был интересный момент. Он сказал, что когда идет какой-то вирус, то есть пандемия, какого-то определенного вируса, там даже ОРВИ там, или гриппа, в этот момент якобы, и это чудо для нас, Вирус Олах он написал, остальные вирусы засыпают. Вот если штамп какой-то идет, какие ты... какие конкуренты. Я не знаю, правда, нет, я хочу как раз у специалистов это узнать, потому что если, условно идет штамп ковида, идет ковид, то якобы гриппа в таком случае не будет, просто все остальные уснут. Так ли это или нет? Давайте ну, вам, есть, вам расхлебывать. осень. Есть, есть такая, такое предположение, гипотеза о том, что ну, вирусы конкурируют и борются условно за человека. Ну. Поэтому, как и в любом мире, конкуренция есть. А касается, что реально ли это на самом деле, но ну, опять-таки я не могу точно сказать, потому что а, до этого с, с COVID-19 мы не встречались. То есть он начался у нас как раз после Нет. того, как закончилась эпидемия а -а -а. гриппа, сезонный подъем. Поэтому как он поведет себя вместе, вот сейчас, когда в сентябре, в октябре начнется подъем заболеваемости, но опять-таки здесь затруднительно ответить. Понятно. Поживем, увидим, посмотрим. Я думаю, что это не совсем точно. Это все пока же рассуждение, гипотезы. На самом деле, скорее всего, объяснение чисто механическое. Ну, Во-первых... Вирусы всегда циркулируют, и даже в эпидемию гриппа, например, люди продолжают болеть и другими ОРВИ. Просто э, в отсутствие э, до сегодняшнего дня никто не занимался очень точной диагностикой, и все лепили: а температура повысилась, чекаешь грипп, потому что эпидемия гриппа, и это зависело от того, какие горздравом и так далее давали не было установки Вот даже сейчас, если бы не было, если бы не было молекулярного анализа генетического, очень тяжело дифференцировать от некоторых других вирусных ну инфекций. Да, да, да. То есть первый ответ на этот вопрос, что просто раньше не так много внимания уделялось дифференциальной диагностике, то есть точной молекулярной диагностике разных инфекций. Они циркулируют одномоментно, это однозначно. А вот по поводу второй, это чисто статистический, что просто две волны, чтобы совпали, таких вот пандемий, они все-таки встречаются не так часто. И чисто статистически сложно предсказать, чтобы эти волны совпали в один момент. А третий вопрос. Эти волны, даже если бы они совпали, начинаются в разное время. То есть кто-то чуть раньше вируса начинается, волна mm -hmm. эпидемии, у кого-то чуть позже. Но первая же волна, она в странах с развитой системой здравоохранения к чему приводит? Включаются механизмы противоэпидемические борьбы с этой эпидемией и на этом фоне вот мы же с этого и начинали что люди начали мыть руки снизилось заболевание другими вирусами то есть первая волна в общем-то вызывает такой социальный иммунитет, который в принципе не позволяет... Социально, не биологическая, а социальная природа подавления других вирусов. Социально-оргздравовский да? ор, да, да, иммунитет, да, который давит другие вирусные инфекции да, в это да, время. Ну, да. Поэтому я бы не сказал, что вирусы конкурируют друг с другом. Это слишком, как бы мы идеализируем вирусы. Они не борются ни с кем. У них одна программа зашита самовоспроизведение но просто так как человек это социальное существо есть масса социальных факторов которые не приводят к тому что две волны в идеальный шторм сходятся. насчет самовоспроизведения да но они же не могут жить вот в данном случае вне там человеческого тела таким образом но эта гипотеза тоже, не, не, не я ее придумал, да? она же высказывала, <связывающие> что он же должен по это мере внутриклетчный, мутации... Это внутриклеточный паразит, он может жить только внутри клетки. Да, И, нет, я к чему, что он не должен убивать хозяина, на ком, на ком живет, он должен его щадить, иначе ему не на ком будет жить, он куда переползет -то, если... То есть это к вопросу о летальности, по ходу мутации этот вирус должен становиться более щадящим, ну, абсолютно верно, но только временная шкала для этого а, составляет ну да, непонятно сколько, сотни да? тысяч лет. И именно вот древние вирусы, которые очень долго сосуществуют с человеком, как раз и научились не убивать человека сразу, а вот, например, цитомегаловирус почти все мы сейчас являемся носителем цитомегаловируса. Но если ну, у господи. тебя иммунная система нормальная, к счастью, он тебя не трогает. А новые вирусные инфекции, они в том-то и дело возникают спонтанно и перекидываются из других, например, вот из животных. Это применимо вот, например, там, к птичьему, к свиному гриппу, к ВИЧ. Есть теории, что это перекинулось от животных. У коронавируса найден предшественник в организме животных эти вирусы попав в организм человека это для них новая среда они вообще не знают что это такое как это такое они пытаются свою программу реализовывать при этом ломая все на своем пути и, и это именно это вызывает да? тяжелое течение заболеваний и приспособиться к этому невозможно вот эти вот все новые заболевания которые появляются в человечестве в принципе всегда достаточно тяжело переносится Два частных, можно сказать, вопроса, но мы с вами до эфира их обговорили, так что я тут не вторгаюсь в личное пространство, это согласованные вопросы. Вы сами на себе испытали, что такое COVID-19 не в качестве там, научного работника, а просто как человек, вы переболели. Это вот первый вопрос, если вы расскажете, вот как это ощущалось, вот этот вот, вы только что сказали, там он все на своем пути ломает, там жестокий, как, как у вас это было, потому что много разных картин, да, кто-то говорит, а там надо, кто-то наоборот там мучается чуть ли не месяцами, вообще я читаю иногда, вон в социальных сетях душераздирающие вообще воспоминания людей, переживших там, 30 суток, там, 20 суток и так далее. Это первый вопрос. И второй вопрос я хотел бы, я уже сразу задам оба, я хотел бы вернуться к теме вот этой вот гонки да, за создание э, вакцины. Э, ваш э, научно-клинический центр ведь непосредственно тоже занимается этим. Было бы, я думаю, нашим жителям, слушателям mm -hmm. полезно узнать, вы как здесь, вот в какой упряжке, в каком, в каком процессе, на какой стадии? Вы вместе с Гамалеем, вы с институтом имени Гамалея, вы вместе с новосибирцами из Вектора, вы предлагаете что-то свое. И спасибо, вы как-то прислали водочку через WhatsApp. Там. Это тоже очень интересный вопрос. А у вас тоже внутримышечные да, предполагают введение да. или назальные? внутримышечные вот все я сразу кучу да, битана пожалуйста ну, да. сначала как вы переболели переболел я так скажем в средней форме так. там два дня температура 38 с половиной потом еще полторы недели правда туда-сюда температура скакала около 37 градусов ну и вот и на томографии 28 процентов поражения легких но это все равно считается еще не критическим Конечно. Вы курите? Вы не нет, курите? нет Значит, я не курю. Ага. И вот, если бы не... курили, у вас бы этого не было. Вот абсолютно <с не согласен. Существует ведь такая гипотеза? Это кто-то вбросил. На самом деле были такие доклады, но ученые уже давным-давно статистически доказали, что это абсолютно неверно. и даже И как всегда, так как курение поражает легкие, это наоборот является фактором риска. То, что там есть потенциальные молекулярные механизмы, как это может, это умозрительное заключение. Статистика говорит, что нету ни малейшего доказательства того, что okay. это защищает от коронавируса. Okay, я вы, считаю ты, просто я понял, при души, вы, что это вред. Вы, вы, я, это я большой понял, вред. Вы, вот такие вы, темы я поднимать я вообще на курения. Вернемся к течению вашей болезни. Итак, два дня, 38,5, да. жар, туда-сюда, да. дальше. Слабость в общем-то физическая потеря обоняния а -а -а. и вот мне даже поверить, да, да я тоже не верил что это такое возможно оказывается действительно такое возможно но э -э сейчас оно уже восстановилось практически полностью и но очень важно э даже как вот я сейчас уже там трижды проходил тест я уже отрицательный э Антитела есть у вас теперь? Антитела пока еще на минимальном уровне, потому что все-таки какое-то время требуется для того, чтобы титр антител, количество антител возрастало. А они будет... будут расти? Какое-то время после инфекции, да. А потом, а потом будут снижаться, снижаться постепенно. да. По срокам для разных инфекций это разные сроки, для коронавируса еще ученые не могут точно сказать, как стойка будет Каким по стойкости будет иммунитет после перенесения заболеваний? Но по крайней мере, все говорят, что в ближайшие 3-6 месяцев уж точно иммунитет должен быть стойкий. По, край... по крайней мере, у большинства сейчас заболевших. извините, я хочу уточнить, чтобы, потому что все на слух идет. Вы сейчас имеете в виду иммунитет в результате перенесения болезни, естественного. не в результате вакцинации. Нет, в результате, полгода все-таки в результате естественного перенесения, полгода Скорее всего расти. и больше. Сейчас есть сообщение, что люди повторно заболевают. Да. Но хочу сказать, что 100% в биологии и медицине не бывает никогда. 100% смерть наступает только при отрублении головы. Вот это курица вот. еще не сразу, она бегает но, с отрубленной башкой. Но мы же про людей говорим, как бы они а про яйца для вакцины. Окей, okay, хорошо. Так вот, да, конечно, будут всегда люди, которые будут болеть повторно, но этот процент будет незначительным в масштабах популяции. Поэтому я думаю, что переболевшие... Как минимум на сезон будут защищены от э, повторной инфекции. Окей, вы защищены. Сколько про, вот, протекало у вас заболеваний по времени? Недели две-три? Ну, и, на больничном я был две с половиной недели. Нет, а по самочувствию? По, по самочувствию, э, Нет, по анализам как раз с больничного снимают, когда а, у тебя э, самочувствие это... более-менее в норме в том плане, что температура, там клинические, биохимические маркеры в норме и самое главное вируса у тебя больше нет в организме угу. а то что после болезни организм ослаблен и требует реабилитации вот я хотел как раз сказать что реабилитация после таких вот инфекционных заболеваний это тоже очень важный момент который к сожалению у нас часто опускается вот в россии посылали в санатории после например того как человек в больнице лежал. В советском союзе я позволю себе уточнить В советском союзе в россии, да, да. Угу. сейчас к сожалению, это не всегда происходит, хотя в некоторых регионах, я слышал, все равно выделяют. Как в Татарстане у нас с Ну, у нас программа реабилитации для больных, перенесших коронавирусную инфекцию, она стартовала. То есть постепенно включаются поликлиники, постепенно включаются стационары. Но пока по санаторному лечению, пока таких программа не заключена. Спасибо. Как вы поняли, что вы заболели именно коронавирусом, а, допустим, вот, ну, не простудой или там ОРВИ, вот, Как это? Мы регулярно тестируемся, так как мы, во-первых, работаем по разработке вакцины, хотя там самой, самого вируса у нас нет. Но мы тестируем в университете, у нас есть лаборатории, которая тестирует на COVID-19. Это раз. Во-вторых, мы встречаемся с нашими с спонсорами, бизнес-партнерами. И перед такими встречами регулярно тоже проводим тестирование в профилактических целях. Это бизнес-партнеры настаивают или это ваша инициатива? Это важно. Это совместная инициатива. Что... Общее понимание, да? <св> да, что экономика должна быть экономной, а здравоохранение должно защищать всех участников этого процесса. Да, да, да. Ну, то вот, есть вот если бы, извините, Альберт Анатольевич, если бы, допустим, вот на вашем месте оказался я, я мог бы и не понять, да, что это? Что то там такое. Более того, у меня семья тоже переболела в очень легкой форме. Mm -hmm. Например, дети, у них там два дня была температура 37. Но для ребенка 37, да. это, ну, да что нормали, это такое? Нормально, Да, и никто бы не подумал. И очень многие, к счастью, болеют в легкой или там, ну, говорят, бессимптомные, на самом деле симптомы очень вот маленькие, Я хотел но есть. об этом спросить, да, вот бессимптомные болезни, бессимптомные болезни. Я полез, да, в какие-то там справочники, источники, вот, может быть, даже я у вас попрошу уточнение, как у инфекциониста, да? Там перечисляются, какие болезни без симптомов якобы, ну или по крайней мере там, до поры до, до, до, до, до стадии термальной без симптомов проходят некоторые виды рака, диабет, жировое, В анекдоте первые симптомы – трупные пятна. Да, печени, что-то вот такое. Но в этом перечне бессимптомных заболеваний, даже условно относящихся к бессимптомным заболеваниям, нет вообще э, вот этой вот э, этого кластера гриппозных заболеваний. А про ковид, который, в общем, из этой же семейки, по большому счету, то и дело слышишь. У него там бессимптом, но протекло, у него бессимптом. На днях выходит такой болт. Знаете, да, этот суперспринтер, который 100 метровку там за 8 что ли, секунд бегает. И густым базом говорит на хорошем английском, что. А я бессимптомно перенес. Как это понимать? Что значит бессимптомно? Ну, человек ну должен же он что-то чувствовать. Вот Альберт Анатольевич почувствовал его. ну дети не почувствовали. здесь, здесь Нет, там другой. было повышение температуры. То Просто 1, очень а, то есть симптоматика у вас-то была как раз, да, выражена? Она была очень мягко выражена. Я же говорю, 37, то есть температура 37. Это бывает. Вот съел ну, да. ты не то у тебя может подняться до 37. Да он у даже женщин, поругался с У женщин нибудь. вообще бывает раз в месяц такое. Как И... у курицы, 39, стандартная температура. Ну, это немножко а -а -а. разные вещи. Пусть меня простят, я не сексист, честное слово. По поводу бессимптомных. Нет, правильно как было озвучено, что бессимптомное, что в любом случае симптомы есть. Правда, они выражены в легкой форме и человек есть, фактически не обращает на это внимания. То есть строго говоря, вот выражение "бессимптомное течение болезни" это не научные до да, выражение. Это не это неправильно. И ну как это бессимптомное? Надо надо себя слушать, надо надо себя понимать, прислушиваться. Как бессимптомно? Ну что-то же все должно проявиться. Там, да, вот, Аль, Альберт, еще вопросы из зала. Журналисты у нас, которые смотрят нас в стриме, по-моему, не хотят. Есть да? им Есть вопросы, да? да? Ну, давайте. Вот из бессимптомного вот этого феномена вытекает такой вопрос. Я недавно разговаривал с знакомым. И мы обсуждали вот э, такую вещь, как не, Татарстан у нас оказывается в числе лидеров по коллективному иммунитету. 23. То есть было проведено а, исследование, выборка была достаточно большая, 2800 ну, человек, нет. и выявилось, что коллективный иммунитет у нас приближается к цифре 30%. 34 даже, и, даже то есть Не там важно. понятно, что получается, что многие из них были, у многих прошло бессимптомно, со слабыми признаками, и ну, действительно, вот эти 30% мой знакомый сказал мне, а зачем я буду, собственно говоря, прививаться? Смотри сам, 30% уже почти в Татарстане коллективный иммунитет. Пока закончат вот эти вот треть, третью стадию, наверняка дойдет до 40, до 45, 16. а нам говорят, что там половина, это когда популяция половина имеют коллективный ну, иммунитет, да, да. то вся уже болезнь уходит, и все, зачем мне прививаться? Так ли это? Скажите, пожалуйста. Но Опять-таки, по исследованию необходимо помнить, что было обследовано всего 2800 человек из них да 31 ну, процент, значит экстраполировать выбор. на полную популяцию, ну не совсем корректно. Мы проводим сейчас исследования, они идут, мы охватываем 50 тысяч. То есть поэтому пока сейчас еще все в работе вы сказали вы минздрав Татарстана. минздрав, минздрав mm -hmm. татарстана проводит обследование причем обследуют практически всю республику по всем районам то есть различные возраста в основном это медицинские работники значит, и далее все население то есть в том числе и переболевшие то есть исследование довольно таки ну, значительно 50 тысяч Поэтому данные посмотрим, как получится. Но опять-таки, например, по гриппу говорят о том, что защищенность должна быть как минимум 75 процентов переболевших. Поэтому 30 процентов это пока не 75%. Ну, да. Поэтому говорить о том, что уже все прошло, значит, можно не бояться, ну, не совсем правильно. То Тогда... есть иммунной прослойки, защищенной, мы пока не достигли. Ну, да, Поэтому да. Здесь так более здесь... того, опять же, вот к вопросу о противоречивости информации недавно, я уже, по-моему, об этом в начале передачи упоминал, ну, в начале нашей программы, появилось сообщение, что это все ложное представление о коллективном иммунитете. Что скажете? Это вот, ну, нет, ну, просто вот, иногда вот, голова да, кругом идет. Вопрос, кто так, тот так, тот так. Вопрос о коллективном иммунитете, он в любом случае есть. То есть и в отношении различных инфекционных заболеваний он работает. Та же самая дифтерия, та же самая там, столбняк, там, та же самая краснуха. То есть мы достигаем коллективный иммунитет, и циркуляция вируса практически прекращается. Он не исчезает никуда, то есть в любом случае он есть. Но вот такое вот распространение массовое оно прекращается. Поэтому коллективный иммунитет он работает. В отношении коронавирусной инфекции, ну, не совсем могу точно сказать, работает это, не работает, но с учетом того, что это обычная остро-респираторная вирусная инфекция, скорее всего, да. Опять-таки, насколько да. будет длиться иммунитет, вполне возможно, что 6 месяцев и на следующий год мы спокойно опять начинаем переболевать этим всем. Поэтому здесь тут просто да, надо посмотреть. Когда будут обнародованы эти данные, вот исследования, которые мы имеем с 24 августа мы начали, то есть около там тысячи проб сейчас в работе, поэтому я думаю, что к середине сентября, ну, какие-то промежуточные итоги мы получим исследования, планируется завершить к концу октября, угу. потому что 50 тысяч проб, то есть это ну, довольно ну, результаты, большой... я надеюсь, не засекречены да, будут, нет, то, мы поймем, что там у нас нам да, это... С этим э, Даже и всем это же интересно. Ну, Насколько да, это... Интересно и было? не бесполезно, я думаю, будет. Люди должны все-таки трезво понимать, что, в какой стадии. Вернемся, вы обещали еще рассказать о том, что делается с э, вакциной у вас, в вашем научно-клиническом центре. Только сначала небольшой комментарий по поводу того, что у меня уже есть иммунитет, мне вакцина не нужна. Здесь, в принципе... Вот как раз, если есть, опять-таки, гипотеза, теория, которая сейчас проверяется, что при бессимптомном, скажем так, течении, вернее, при очень легком течении заболевания, иммунитет хоть и вырабатывается, но он может быть не таким сильным, как при тяжелом течении заболевания. То есть титра антител низкие. Ну, там на самом деле, опять-таки, не антителами едиными жив иммунитет. Считается, что, наоборот, клечный иммунитет, то есть не антитела, а специальные клетки-убийцы, они гораздо более эффективны при вирусных инфекциях. И, но просто измерять уровень Т-клеточного иммунитета – это очень дорогое удовольствие, и массово его применить нельзя. Поэтому используют своего рода заменитель антитела, чтобы оценить в целом, есть иммунитет, хотя бы один из его компонентов или нет. Ну так вот, в любом случае вакцина, даже если у тебя есть иммунитет против коронавируса, усилит его. Это будет своего рода бустерный, бустерная вакцина. Очень многие вакцины, вы, наверное, знаете, вводятся не один раз, а вводятся серии. Потому что после каждой инъекции, Это каждого введения, иммунная да? система вот. все вот. больше и больше тренируется и работает все лучше и лучше против этого возбудителя заболевания. Так что... В крайнем случае это будет как усилитель твоего действующего иммунитета и к каким-то дополнительным побочным эффектам не должно привести. Теперь по поводу наших разработок. Мы разрабатываем на самом деле две версии вакцины. Начали мы с так называемой ДНК-вакцины, когда, можно сказать, чистая ДНК, которая содержит один из ну, у нас два гена коронавируса вводилось в клетку а в клетках в чисто клетках на культурах клетках это работало замечательно но к сожалению когда мы провели пилотные исследования на лабораторных животных оказалось что вакцина недостаточно эффективна не у всех животных выработался иммунитет и это не хорошо и неплохо, плохо так бывает Создать вакцину ⁇ это только верхушка айсберга. Доказать ее эффективность и безопасность ⁇ это 90% работы. И первая версия препарата, вакцины, которую мы разрабатывали, была самая безопасная, но всегда есть баланс между безопасностью и эффективностью. Чем безопаснее препарат, чем, ну и вакцина в данном случае, как бы угу. не буду обобщать на все препараты, угу. чем безопаснее вакцина, тем возможно ее эффективность будет ниже и здесь мы вот как раз и попали э, на такой вот феномен но мы параллельно начали разработку второй версии препарата э, и сейчас уже получен прототип э, в сентябре э, начнем испытания пилотные на лабораторных животных Ильич, это ведь денег стоит кто финансирует э, э, на данный момент исследования финансирует наши вот э, бизнес-партнеры это автономная некоммерческая организация, научно-исследовательский центр ДНК. То mm -hmm. есть это внебюджетное финансирование. Мы используем мощности и компетенции Казанского федерального университета с внебюджетным финансированием от ОНО для поддержки этих исследований. Вот этот внебюджетный фонд, он вас финансирует, да? А ваши исследования каким-то образом сопрягаются с тем, что делалось в Векторе да, и делается, с тем, что делается в Институте имени Гамалеи. С Вектором вообще удивительно, это вот попутный у меня вопрос, как так получилось, что Институт Гамалеи вдруг да, получил приоритет, ну, упрощенно говоря, выскочил на первое место в этой гонке, хотя про Вектор там мы много чего про него не знаем. Но из того, что мы про него знаем, мы знаем, что он занимался уже минимум 3-5 лет назад этими вопросами. Ну, смежными, по крайней мере, вакцины. Вот два вопроса. Как вот в этой среде ваша лаборатория с кем коммуницирует, с кем не коммуницирует? Если нет, то почему? Ну, известный тезис, да, умножим усилия, всем миром, навалимся, все получится. Это первое. Второй вопрос о приоритетах. Кто вырывается, почему вырывается в этой гонке? Почему Гамалей опередил вектор вдруг? Ну, вопросов очень много и сразу. Начну с конца, пока помню последний да. вопрос. Да, да, да, да. На самом деле внутри России существует также жесткая конкуренция. У нас есть Минздрав с Институтом Гавалея, есть Роспотребнадзор, Вектор, есть Федеральное медико-биологическое агентство, не вакцины, сывороток в Санкт-Петербурге, и все они очень жестко конкурируют за государственные ресурсы, государственные деньги. И у того же Вектора, ну на самом деле мы гораздо меньше знаем про Вектор, чем про Гамалею, просто потому что Гамалея выбрала вот новую концепцию публичности соцсетей и распространения информации в массы. Без публисити нет просперити, да, как говорят да. у нас в Ознакаево. И Вектор на самом деле готовит, условно говоря, запасной вариант. Там классические технологии применяются, и если бы новые технологии гамалея не сработали всегда есть длинная скамейка запасных okay. и это вот мы возвращаемся к вопросу о том сколько разных вакцин делается их делается много и делается потому что во первых если ты ставку сделал на одного игрока а он внезапно на третьей фазе например выбыл то тогда у тебя все обрушивается здесь риски распределяются и по организациям, и по технологическим платформам. Понятно. Спасибо. У нас истекает время в эфире, к сожалению. Да? Давайте будем подводить итоги. А, несмотря на то, что мы, вот здесь у нас достаточно ветвистые было обсуждение, мы уходили где-то там и в проблематику научную, и общеэпидемиологическую, а, понятно, что мы все-таки должны людям что-то сказать. Да? Вот начинается эта вакцинация. Я попрошу и вас высказаться, и вас организовать. Что бы вы посоветовали и на что вы сами пойдете? То есть, смотрите, мы говорили, упреки, все стадии испытаний не пройдены, мы прошли по упрощенному варианту, мы по революционному пути, мы решили все застолбить, это вызывает некоторые такие колебания. Раз. Появляются сообщения. Что так как э, массовых испытаний не было, непонятно, что с побочными эффектами, как они себя оправляют. Непонятно, что с эффективностью, о которой вы сейчас говорили. То ли она будет действовать год, то ли полгода эта вакцина новая, то ли вообще непонятно. Да? Нет, нет обнародованных данных. Зато есть данные, что в группу добровольцев, которые вот от числом от 40 до 50 тысяч, которые должны вот сейчас начать испытания, не включаются люди моложе 18 лет и старше 60 лет. Это ведь тоже можно расценить как косвенное признание неуверенности разработчиков безопасности своей вакцины. В том, что у лиц старше 60 лет и моложе 18 лет она может вызвать такие побочные эффекты. А что лучше бы не прививаться. И вот на фоне да, этого, я сейчас ворох этот поднял опять да, вкратце, Конкретный вопрос. Вакцинация не сегодня, завтра к нам придет. Вакцинироваться или нет? Если вакцинироваться, то чем нашей зарубежной, гамалеевской, векторовской, как их отличить? Да? Или что? Или, или, или отказаться, или подождать? Давайте с вас начнем возьмем. Опять-таки, пользуюсь аудиторией вакцинации против гриппа. Я уже говорил, она началась, поэтому в отношении вакцинации гриппа все-таки рекомендую ее сделать. Вакцины против гриппа они зарегистрированы в установленном порядке. Они применяются уже на протяжении ряда лет, поэтому в любом случае вакцину против гриппа надо сделать. В отношении коронавирусной инфекции и гриппозной вакцины, то есть пока значит, у нас действует принцип добровольности. То есть необходимо это помнить. Всеми нормативными документами четко закреплено, что вакцина делается при добровольном согласии. Пока Вакцинация. о вакцинации, о том, что э, будет это в приказном порядке, либо в каком-то принудительном порядке, речь пока не идет. Здесь Извините, еще... я перебью сразу, да, просто уточнение по ходу, в темпе уже мы давайте будем подгонять. Учителя и врачи, первую категорию. Для них обязательно вакцинация? На сегодняшний момент, в соответствии с действующими нормативными документами, вакцинация у нас добровольная. Для всех категорий? Для всех категорий. Зачем тогда выделяли учителей и врачей, что с них начнется? Значит, вакцинация добровольная, поэтому каждый Окей, человек понял. имеет право выбора отказаться. отказаться. Но опять-таки, при формировании своего личного решения об отказе или необходимости вакцинации, нужно опять-таки взвесить все за и против. То есть получить четкую информацию. Информация по гриппу, она есть в доступном да, понятно, режиме. Да. По новой коронавирусной инфекции, я думаю, что она появится в ближайшее время, более подробная информация, и как бы взвесить все за и против. Потому что то, что, да, сейчас, да. То, что сейчас есть, когда люди... С Больные коронавирусной инфекции в тяжелой форме попадают. То есть, на, на самом на заре, когда появилась эта инфекция, мы же лечили даже препаратами, которые не были зарегистрированы для лечения коронавирусной инфекции. То есть делалось это во благо человека. Ну лечили и удачно лечили. И лечили да? это удачно. То есть поэтому как бы, здесь такой, вот такой механизм он тоже имеет место. Поэтому при выборе в любом случае взвесить все за и против. Но опять-таки повторюсь, что вакцинация на сегодняшний момент это добровольная. Спасибо, это важное уточнение. Альберт Анатольевич, ваша точка Учителя зрения. и врачи входят в группу риска, и им будет предложен первыми пройти вакцинацию то есть никто не говорит о насильственной вакцинации лично я бы с удовольствием вакцинировался той вакциной, которая будет зарегистрирована в россии и доступна и в общем то если кому-то посчастливиться что ему предложат вакцинироваться я бы это предложил сделать и вообще по вакцинам есть тоже такой анекдот что не надо вакцинировать своих детей вакцинируйте только тех кого вы любите и кого вы хотите, чтобы выжил. Также и здесь, если вы себя любите, я бы все-таки вакцинировался, потому что э, история показывает, что именно вакцины, в первую очередь, э, изменили структуру смертности населения. Если раньше, в прошлом веке, инфекционные заболевания были основной причиной смертности, то именно развитие вакцина профилактики, ну вместе, конечно, с антибиотиками и другими, но в первую очередь вакцинация позволила э, сместить инфекционные болезни э, с первых мест. Это все понятно. Это испытанные вакцины. Но э, я хотел бы просто этот акцент отметить. То есть э, вы советуете да, э, все-таки вакцинироваться, даже несмотря на все опасения и упреки, которые высказываются по поводу непрошедшей полноценной процедуры проверки вакцин? Во-первых, как ученый, я знаю ту платформу, которую, например, Гамалея использует. Так. Ну и не забывайте, что на подходе есть и традиционные вакцины от того же вектора. Угу. Пожалуйста, не хочешь инновационную, получи традиционную. Так вот, вот, к инновационной платформе самой вопросов нет. И даже западные коллеги говорят, что у них нет никаких вопросов к фундаментальной составляющей, что вакцина это работоспособна. Все говорят, что да, это работает, и ведущие мировые производители используют абсолютно такой же подход. Все понятно. Большое спасибо. Большое спасибо за разъяснение. Мне остается, по-видимому, напомнить на всякий случай, что это был очередной выпуск дискуссионного клуба телевидения Казанского федерального университета. Меня по-прежнему зовут Юрий Алаев. Мы обсуждали сегодня проблемы, связанные с грядущей вакцинацией от коронавируса или от COVID-19 по-другому. И в студии у нас были главный эпидемиолог Минздрава Республики Татарстан Дмитрий Владимирович Лопушов и доктор наук, руководитель научно-клинического -кли... научно центра, заведующий кафедры и так далее, и так далее. Казанского федерального университета, Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, Альберт Анатольевич Резванов. Спасибо всем большое за внимание. Извините те, чьи вопросы мы не успели транслировать нашим экспертам, они были. И если этих вопросов будет много, я думаю, мы найдем способ как-то их обобщить, передать э, экспертам и попросить их ответить на той или иной площадке. Я не знаю, в Инстаграме, там, в Фейсбуке, в каких-то других социальных сетях. Так что следите за социальными сетями за присутствием в этих сетях Казанского федерального университета и без информации вы не останетесь. На сегодня все. Спасибо за внимание. Вам огромное спасибо за участие, за терпение, за детальные разъяснения. Спасибо. Всего хорошего.